Добрый день, с вами Александр. Сегодня я нахожусь в поселке Стрельня. Вот в этом леске, когда-то при немцах, был концлагерь Штромбенен. Вот тот домик, это вроде как говорят дачники, домик надзирателя. Но, может быть, это и неправда. Хотя домик еще немецкий. Вот это осталось от входа концлагерь. Столбы ворот. Вот там даже колючая проволока. Видите? клепанная или нет, это на болтах. Ну да, колючка. Опять же, как сказали дачники, что узники концлагеря делали кирпичи, потому что здесь глина кругом, и вот они ее использовали делали кирпичи это не непроверенная информация но это вполне может быть вот впереди еще одни ворота сегодня 17 марта вот бы какая-нибудь надпись была насколько я знаю здесь сохранились всякие подземелья ну можно сказать подвалы не то что подземелья особо О, сколько мусора Вот, тут какой-то вход Куда-то это все ведет какой-то вход, лестница, прям такая прохлада оттуда идет, ух, у меня фонарика с собой нету Лично залезу куда-нибудь О, выход Там куда-то вход опять Ой, прям как тепло стало Там реально холодно Здесь тоже, вот видите, окошки Вот тут домик Якобы надзирателя Но люди, знаете Много могут наговорить Хотя вполне может быть Здесь, наверное, много было построек разных, и вот окошки я видел, а как же туда, ага, проход там есть. Смотрите, какая вода чистая. Что здесь было? Какая-то.. Какой-то гараж, может быть, это яма какая-то. Надписи вот. 57 год. Зимбов. Тбилиси, наверное. Или что это такое? И они так прочно делали, и вот у них вот бетону до сих пор все целое, ничего не крошится. Конечно, умели делать. Это все как-то однотипно сделано, вот эти вот фундаменты. А это, наверное, уже наши что-то ставили сверху. Делали какой-то ангар. Тут канава. Вот оно стоит. Заброшенное все. Какие яркие цвета. Здесь тоже что-то было. О, нашел грибочек. Ну-ка, Кристина, расскажи в комментариях, что это за грибочек. Я у тебя видел на странице, ты такие собираешь. Вот еще один. Еще один. Ой, да здесь их много. Или, может быть, она другие собирает. Ну, какие-то похожие. Уже птицы поют. Опять грибочек. И здесь фундамент. Тут, по-моему, очень такой серьезный лагерь был. Потому что столько всего застроено Может быть на камеру это не так видно На самом деле очень много Везде видны, везде видны фундаменты Смотрите, пряжка Какая-то здоровая пряжка огромная Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, нужны ли вам такие обзоры, потому что здесь вроде бы ничего такого не было, особо такие какие-то фундаменты, какие-то подвалы. Пишите в комментариях. С вами был Александр, всем пока.